Сегодня гитарный батл, жесткие наказания, именитые судьи и настоящие вжаривания. Всем привет! В этом видео гитарный батл с гитаристом профессионалом, как вы и просили. Ты просил? Я не просил. Я не просил. Я не просил. Короче, гитарный батл с гитаристом профессионалом Никита Неделька. Никита Неделька. Играет на гитаре 21 год. С отличием, закончил Академию имени Гнесиных. Лауреат более 20 всероссийских и международных конкурсов. Пятикратный стипендиант премии президента РФ. Ну и немножко обо мне, но вы и так все знаете. Паша Аксенов. Ютубер. Более 1 миллиона 800 тысяч подписчиков. Также является лауреатом более 7 международных и всероссийских конкурсов. Сегодня будет 5 раундов, в которых мы выясним, кто из нас круче. Ну а чтобы все было честно, у нас сегодня жюри будут. Антон Коваленко, блогер, ютубер, музыкант. Валентин Фокин, канал ВДЖОБОВАТЕЛЬ, более 3 миллионов подписчиков и... И мой сосед. И, и да. просто Борис, просто Борис. Наверное. Кстати, ребята, в конце этого видео розыгрыш гитары от Никиты, поэтому досмотрите до конца все подробности в конце. Очень крутой розыгрыш. Правило батла. Гитаристам предстоит состязаться в пяти раундах. Каждый раунд это отдельно музыкальное задание, которое показывает, у кого мощнее прокачан навык владения инструментом или своим голосом. Гитарист, показавший наилучший результат, получает один балл. Проигравший выполняет на Наказание. Также проигравший по итогам пяти раундов выполняет особое наказание. Так, первый раунд классическая музыка. Я думаю, у тебя больше шансов, потому что ты занимаешься классической музыкой уже получается 21 год. 21 год, да, с 6 лет. Я думаю, у меня мало шансов, но давай попробуем. Получается, если классическая музыка, то сначала ты играешь, а потом я на твоей же гитаре. Ты не против? Давай. Окей. Первый раунд классическая музыка. также можешь может я могу вот в конце вот я сыграю мерца тарантелу наши уважаемые судьи. У нас на самом деле очень четко получается, что ты по гитаре можешь осудить их. А ты можешь по звуковой части, может быть, по экспрессе, а море э может финальную точку поставить. Боря пришел послушать музыку. Паш, при всем уважении. В некоторых местах хотя тебя были косяки, а у Никиты просто идеально. Действительно очень впечатляюще. К сожалению, боюсь, что в плане классической музыки. Ну я думаю, задача отыграешь. Хорошо, но э, я не могу судить саму игру, потому что я не профессионал в этом плане. Но э, в любом случае, потому что я увидел, как дергались ваши пальцы, назовем это так, но у него произведение было намного сложнее. И мне оно понравилось больше, поэтому извини. Пришло время вынести вердикт. Я не имею музыкального образования. И когда я пробовал писать музыку, все друзья говорили: только не это. Я буду краток. Победил Никита, потому что его произведение сильнее проникло в мое сердце. Наказание! Наказание? Блин, точно! Наказание! Я сейчас... Еще... Самое интересное. Итак, наказание для проигравшего в первом раунде. Да ну! Название наказания «Отчаянные меры». Выложить фотку в ленту инст с подписью «Я, мы, Дюба». На фотке ты голый прикрываешься фоткой кнопкой ютуба. Успех! Вы что, прикалываю? Ты сам это фоткать будешь. Маша, я тебя могу сфоткать. Гранд гитари так сближает, Да, да. Ну что, погнали делать фотку? Но сначала... Я хочу сказать вам, что до Нового года остался всего один месяц, и я просто обожаю Новый год, а также дарить и выбирать подарки. И я просто не могу не поделиться с вами тем, что я нашел. Я лично уже на одном дыхании собрал несколько интересных моделей. Это сейф с трехходовым замком, он реально работает, тут можно ввести код. Пистолет, который стреляет резинками, это вообще... И заводной кабриолет. Я 100% подарю своему папе модельку корабля, он такой любит и точно оценит запах дерева Во время сборки и как итог стильное и классное э, украшение для новогоднего интерьера Конструктор Югирса – это идеальный новогодний подарок, который подойдет для всех возрастов любого пола Для парней автомобильная и морская тематика, а девушкам шкатулки с секретом, кареты и невероятные цветочки У Югирс абсолютно все модели подвижны а полностью механический деревянный поезд, как вам такое? Все это работает без какой-либо электроники, чисто механика, шестеренки и резиномотор. Просто собери их своими руками и они оживут. Друзья, магазин Ugears .ru, официальный дистрибьютор югирс в России. Сейчас у них на сайте проходит масштабная распродажа и у вас есть шанс закупиться новогодними подарками по огромным скидкам. Промокод и ссылка на югирс в описании. Нет, серой кнопкой. Да нет! Сашка маленькая! Написано золотой кнопкой. Написано просто кнопкой. Написано просто кнопкой. Я имею право сделать золотой. Ты что, не написал серой? Ах ты, тебе повезло просто! Это побольше, да. Все, ждем фотку. Какие ты бы проиграл? И на самом деле, ребят, я сейчас просто не представляю, что ждет меня, потому что вряд ли меня сюда пригласили, чтобы я все пять раундов выиграл. Меня что-то ждет определенно сложное и, так что я следующий. Меня просто я уже начал потеть просто. Что меня ждет? Ну что, сложно было? Нормально ж было все. Если вы не успели заценить эту фотографию, вот там, где она была выложена очень долгое время, то прямо сейчас у вас есть возможность перейти по ссылочке Инстаграмчик вот, вот здесь вот посмотрели, записали и перешли Второй раунд, фингер стайл. ну или фингер шпокинг, кому как удобнее Так, ну что, едем дальше? Фингер стайл. я надеюсь, здесь у меня хоть больше шансов будет, чем в классической музыке Кто из нас первый? Раз, два, три Я думаю, «Беливера» — отличная нет, песня. Это произведение я разобрал вчера ночью, буквально 13 часов назад. И я надеюсь, у меня получится его нормально сыграть. даже не совещаться. А у меня вопрос. А фингерстайл чем отличается? Одновременно играешь мелодию и аккомпанемент. И ваш же фингерстайл, кстати, с перкуссией. То есть еще и перкуссию. Это все было, да? Хорошо. Ну, в общем, мне понравилось, как было у Никиты. Правда, понравилось. Но, камон. У Паши было более эмоционально, потому что он этим постоянно занимается. И самое главное, в плане техники, конечно, у тебя было сложнее. И тэппинг был, и... И перкуссии было больше. Ну, в общем, тут очевидная победа Паши. Но мне понравилось оба. А я могу сказать с уверенностью то, что тут победил не Никита. Ну, прям намного сильнее по вот этому всему по всей этой истории. Ну, прям круто. Я понял, почему девчонки любят гитаристов. Как по мне, у Паши было более сложное произведение. Более эмоционально. Отдаю победу Паше. Нет, правда круто, да. Паша, правда, здорово. Я заслужился тоже. Наказание. Классно, классно. А, блин. Да, Данный блин. раунд отдаем победу Паше, а наказание отдаем Никите. У меня нет серебряной кнопки и золотой тоже. Так что... Все, я читаю, да? Да, да. Наказание называется «Поддай жару». Вложить под губу чайную ложку васаби. Чайную ложку? Чайную ложку васаби. НЕСИТЕ васаби, НЕСИТЕ чайную ложку. Я пожелаю тебе удачи. Мне кажется, я уже не буду прежним. Нет, это... Кстати, она не очень жесткая. Это... А, нет, это как раз жесткая. Я перепутал. Блин. Так, все разодитесь, я вот сейчас туда побегу. А ты выбрал губу под нижнюю или под верхнюю полосу? А под какую лучшую? Я не знаю, я не пробовал. Блин. Ни раз такого в жизни не делал. Не настраивай себя, что ты куда побежишь. Может все не так плохо. Это. Ну пожалуй. Ой, что? Еще? Не только вообще? Ну тогда глотай, что? Сейчас за дверь выйдет. Скорее всего, он просто сыграл на камеру. Ты сыграл на камеру? Блин, ребята. Давайте такой же ему раунд теперь. Это было жестко? Повторим. Я больше не проиграю. а поначалу было не жестко? Поначалу не жестко. А в каком Поначалу я вообще ничего не почувствовал. У меня коронавирус, походу. Да. Наказание. В какой-то момент начало жечь, прям нереально, да? Да, потом все началось. Жесть. Ну хочешь, можешь попробовать? не не, не, не Расспрашиваешь. Не не Я, Я верю. Третий раунд. Сейчас, Импровизация. Что? Импровизация? Да. Мы задаем тебе какую-то тему, настроение, допустим, ржавый кирпич, и ты должен ее оформить музыкально. Импровизация на тему ржавый кирпич? оформить музыкально? Мы сейчас будем импровизировать. Мы будем давать какую-то эмоцию, странную эмоцию, а вы должны будете ее А могу я просто придумать какую-то красивую мелодию все? Ну, если она будет соответствовать тому, что мы скажем, то пожалуйста. Хорошо. Эмоцию, да? Которую нужно сыграть на гитаре. То есть я сейчас... То есть ты представляешь, как вообще играются эмоции на гитаре? вот я сейчас какую-то скажу и проверю, как это работает. Я, например, хотел бы эмоцию такую, как будто ты что-то нехорошее делаешь, да? И тебя спалили в этот момент. Все? Так, <свист> нет, подожди, импровизация. <свист> Меня... Фарина, тебе это понравилось скорее. У меня вопрос. Похвалили, да? Во Возможно, то, что я задал, это вообще невозможно исполнить. Я просто не шарю. Возможно, мне стоит что-то другое перезагидать. Нет, Потому давайте, что я а сейчас... Нет, на самом деле все было, было логично. Домально? Мы проверяем их да? способность. Ну, было сложно. сложно. Но как, как... А я... вот как? А, значит, эмоция, да, которую я делаю что-то нехорошее, и меня замечают, и мне от этого стыдно. Да? Ну, а типа тебе А меня заметили. Mm -hmm. Хорошо. Спалили за делом. Сложно, ребята, это правда было очень сложно. <свят> так, ну <свят> это только первая эмоция, да? Я недавно на канале чуть не задохнулся в и даже не вырезал это. Ну, сыграйся в души. Ты первый. Да. <свят> ты первый теперь. А у тебя есть время подготовиться? решал в этот момент. <смех> <смех> как бы не то. Ты успел <смех>? <смех> <смех> Хорошо, <смех> хорошо. <Здесь я смех> Давайте тогда эмоцию, истерика. Пускай будет просто истерика. Угу. Давай, а давай я первый начинаю один раз и ты первый один раз теперь давай на, на, на суйфа сует... первый раз два три Импровизация, я не знаю, какая она может быть. Как-то так. Здесь так, здесь надо здесь голосовать здесь... сейчас, да? Нам Голос... Надо это выбрать. И что, В общем, за, за, три, за три эмоции кого бы ты выбрал? Кто победил? Первая эмоция. Никита. Вторая эмоция. А вот насчет второй и насчет третьей. Я, наверное, отдам предпочтение Паше. Не знаю, почему-то меня как-то больше пробрало. А -а -а, я скажу то же самое. Вот первая эмоция была точно за Никитой. А вот дальше... Ты был лучше хотя бы тем, то, что музыкальнее было. То есть у тебя были просто... Ну, мало было самой игры музыкальной. То есть вы же гитаристы, не просто шуршите по-разному. А, на мой взгляд, как ни странно, я точно так же для себя решил, что в первом раунде выиграл Никита, во втором, если оценивать именно импровизацию, на мой взгляд, победил во втором и в третьей эмоции победил Паша. Вот, поэтому. Наказание! Да блин, наказать я, да? Может, по очереди? Я этого не вынесу. Паш, прочитай, пожалуйста, наказание. Жидкие тапки! Надеть бахина с жидкими яйцами, сидеть так весь следующий раунд. А что так много-то? А что так много? Нормально, почти в каждом. Нифига себе! Надеюсь, они не тухлые, а? Не-не-не. Так, ну давай, лей. Кто придумывал эти задания? Надо два играть, сразу разбирать. Сегодня столько вещей, которых я не делал ни разу. Жень. Готов? А это полезно хотя бы? Да, да. это маска для ног. Простите меня. Я не Приезжай, поиграем на гитаре. Да -да -да -да. Я сам не ожидал, я... я тебя не виню, Паш. Are you ready? Давай. Это мы выражены, как ты по ладам попадаешь, а? Это ужас. В принципе, можно делать омлет. А у меня задание следующий будет это все выпить, да? Четвертый раунд. Вокал? Так, четвертый раунд спеть песню. Задание с вокалом, я думаю, спеть песню любую. Как я уже узнал, Никита. Умеет петь. Э, Никита закончил консерваторию, э, или, скорее, академию, закончил академию музыки. Раз, Раз два, два три. три. Ну погнали. Ладно. Да. Так, сейчас можно чуть-чуть повторю? <плодисменты> <смех> так, ну ребят, надо отыгрываться, сейчас надо что-нибудь будет такое, жарить нормальное. На тройке с бубенцами, А вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь запали, душу бы разведеть от оси. Ну, ноги могут подумать что я не хочу петь и окажется правы э, но я просто пою низко и тихо и, и, и как будто бы так задумано <кхм> я не был вообще так ладно я солдат, и не слал пять лет, и у меня под глазами мешки Я сам не видел, но мне так сказали Я солдат, и у меня нет башки Отбили её сапогами Йо-йо-йо, комбат, дарю разорванный рот Комбата, потому что граната Белая вата, красная вата ужасно ужасно серьезно что я могу сказать по... все да так сильно смущался дел в ноту он один раз по-моему сихнул ну по крайней мере насколько я слышу ну естественно тут даже mm -hmm. будет поспорить за эту песню бал получает никита потому что и экспрессии больше и произведения лучше выучены ну и в целом звучало более убедительно Естественно, ты получаешь от меня поддержку, потому что хорошее произведение, уверенно спел, все четко. Ну тебе, да, несмотря на то, что ты выбрал правильную песню. Буря. На самом деле Боря, как все не так однозначно, как вот у ребят. И, ну, лично мне все-таки, честно скажу, больше понравилось, как сыграл Никита. Блин, он вложился в это произведение. И точно так же, как и вложился ногами в бахилы с И это ему не помешало, поэтому бал переходит Никите. Итак, наказание. Выбрить всю левую руку станком полностью. Нет. Да, нет, нет. в а? прямом это нельзя. Почему? Мужественность твоя пострадает. Не Не, мы еще думали бровь, но это жестко, да? Это жестко. Не. Да, лучше руку. Давайте. Хрюс! Как ты его Мои бедные волоски. Сразу такой белый. Покажи. Давай сравним руки. Давай. Слушай, ну без волос поприкольнее, я тебе скажу. Ставьте миллион тысяч лайков, и тогда мы времени Пашу всего. Бонусный раунд. Композиторство. Участникам необходимо за 15 минут сочинить мелодию. Далее битмейкер наложит на нее бит, и судьи решат, чей трек лучше. Сейчас они будут... Показывать себя в качестве композиторов – это большой труд. И сейчас они должны будут придумать песню, записать ее. После этого они отправят ее битмейкеру, он наложит свои биты, сделает общую камву, И потом уже мы будем все это дело слушать. И обязательно пишите в комментариях, чья песня вам нравится больше. Очень важен ваш голос. И в следующем выпуске мы вместе с вами примем решение. И... Кого-нибудь накажем. И определим победителя. Будет учтен не только наш голос, но и ваш. И в следующем ролике на канале Акстара вы увидите результат с очень жестким заданием. может записывать свою мелодию и я слышу что-то такое восточное и как мне кажется он выбрал не тот путь потому что он запаривает это а делать слишком сложно как мы знаем для современной качевой музыки нужна простенькая мелодия и сейчас я попробую ее придумать и раз Никита делает что-то восточное я тоже делаю что-то восточное а точнее что-то японское Никита уже записал свою часть, я уже что-то накидал, послушайте. 2-2 и сейчас вы услышите два бита мой и никитин и мнение жюри а после этого вы можете вынести свой вердикт и проголосовать в комментариях за меня либо за никиту и именно вы выносите финальный вердикт и тот кто проиграет выполняет наказание и следовательно определяем победителя по вашим голосам По моей версии побеждает биточек номер один, потому что там хотя бы что-то меня качнуло, а здесь мне ничего не качнуло. То есть у биточка номер один э, в два раза больше шансов попасть в мой плейлист. Послушал я оба варианта и, честно сказать, достаточно сложно сделать выбор, потому что работы обе хороши. Я могу сказать одно: мне больше понравился первый вариант. Исключительно потому, что он более понятный. Тут есть завязка, развитие действия и э, финал. Все ровненько, все классно, поэтому мой голос отправляется первому. Мне определенно больше понравилась первая мелодия. Вторая мелодия, она ну, такая самодостаточная. На ее фоне либо бит теряется, либо теряется она сама. Короче, первая. Так, ребят, хочу сказать большое спасибо Никите за то, что он участвовал в сегодняшнем видео. На самом деле очень круто гараж. Спасибо большое прям... за приглашение. Было да здорово. Было очень круто. Спасибо. По поводу розыгрыша. Итак, розыгрыш, гитара и струн от Никиты. Итак, друзья. Победитель получит вот эту прекрасную гитарку, это самая продаваемая гитара в мире, Yamaha C40, очень круто звучит, так что ее обладателю действительно повезет. И также мы разыграем а, 5 комплектов струн Daddario Карбон. И также 5 победителей получит их. Итак, у нас получается будет 6 победителей. Один победитель получит гитару. И 5 победителей получат по комплекту струн. Вот. И все, что вам нужно, чтобы участвовать в этом розыгрыше, это подписаться на инстаграм Никиты. И мой инстаграм, вот, кто не подписан, может быть, еще. Значит, в конце следующего видео мы узнаем победителей. Подписывайтесь просто на инстаграм Никиты и мой инстаграм. Ребята, если вам нравится это видео, то просто поставьте лайки. Но если мы наберем 150 тысяч лайков, то мы сделаем из этого видео рубрику, гитарный батл, и в котором может участвовать каждый из вас, и это будет очень крутое шоу, поэтому просто поставьте лайк. Также большое спасибо жюри, ссылочки на их каналы в описании. Я думаю, на этом все, спасибо за просмотр, спасибо Никите, всем пока.